Темной ночью, где не видно света, Я иду на ощу, Жду от тебя ответа. Знаю, не оставишь В этой тьме сражаться Мои страхи понимаешь Мне нечего стесняться Знаю я, ты все. Знаю я рассвет настанет Тонкий луч надежды саду Ты прошел великую тьму, Навеки поселил меня с отцом В Эдемском саду. То, что сделал ты, я понесу, Всему свету расскажу. Твое сердце так желает, Чтобы каждый был